Здравствуйте, вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы рассмотрим портфель, который попал к нам из открытых источников. К сожалению, того гуру я назвать не могу, кто составлял. Но все-таки перед тем, как повторять этот портфель, хотелось его проанализировать. Соответствует он уровню надежности и перспективности. Так, и естественно, использовал для проверки наш инструменты: это таблица фундаментального анализа. Если вам необходим этот инструмент, пройдите по ссылке и узнайте условия получения. Так, все тикеры я забил в таблицу и вот такие итоги у нас получились. Так, по э, баллам мы видим, что три компании, в принципе, можно рассматривать. Ну и давайте пройдемся по сферам. Так, первая компания SPG представляет э, Right Retail. Ну, я посмотрел, это компания, которая занимается недвижимостью рестораны, магазины и так далее. Но, честно говоря, сфера не очень интересная в данный момент, потому как и ограничения еще совсем не сняты, ну и, в принципе, передвижение еще ограничивается. Показателем по мультипликаторам компания достаточно неплохая. Честно говоря, закредитованность несколько выше нормы, но цифры рентабельности и... Net profit margin и показатель роста, они впечатляют. Честно говоря, неплохая компания, но сфера не очень интересная, поэтому разве что только на очень длительный период. Так, компания LYV это компания, так, что нас, entertainment, это развлечения. Компания, которая предоставляет а, через концерты, продажи билетов, рекламные сегменты. Компания тоже не совсем интересна в данный момент, тем более, что цифры у нее совсем аховые. Не знаю, как она пробралась в этот портфель, может быть, из-за дивидендов, хотя и дивиденды платят из расчета 91% от прибыли. Это очень плохой показатель. Так, Следующая компания PLNT – это сеть фитнес-клубов. В связи с последней информацией, тоже не очень интересная компания, откуда такой рост 511%. Думаю, что вряд ли рентабельность отрицательная, ну, хотя э, компания прибыльная. Продажи здесь тоже не особо что ли высокие. А следующая компания L.U.V. Авиаперевозчик. Террас тоже, можно сказать, не совсем интересная, потому как, опять же, пандемии и все такое. И мы видим, что здесь цена в зоне цены, как и у первой компании. А, сферы, а, честно говоря, такие вот на что ли любителя, на очень редкостного гурмана, а, потому как непонятно, что с этим дальше делать и может валиться и дальше на длительную перспективу, если верить в районе 5-10 лет, то, наверное, это будет интересно. Так, следующая компания БАК, Банков Америка. Сама по себе компания надежная, а в данном случае, когда впереди отчетность за третий квартал и, вероятно, банкротст будет больше, а также различных неплатежей, может еще и снизить цена. Хотя сейчас 24 доллара за акцию в районе справедливой цены очень интересно, кстати, да. Эту вот компанию можно оставить, несмотря на то, что финансовый сектор цена очень низкая и бренд заставляет на себя обратить внимание. Так, следующая компания АМВД. Так, компания, которая производит продукты для кухни, ванной, домашней организации, то есть э, ремонт. Ремонт. Ну, в принципе, думаю, что это будет востребовано не в таких объемах, как, скажем, до пандемии, но ремонтные работы. И сама компания, так, по цифрам, ну, индустрия имеется в виду неплохая а, для диверсификации, но сама компания, мы видим, что не особо прибыльная, хоть, в общем, EPS тут и растет 5 лет, но а, мы видим, что по продажам, достаточно скучновато валовая маржа маловато так и долги так отрицательно tangible был буквально и цена цена цена думаю что для этой компании высоковато так я бы тоже наверное подыскал что-нибудь другое так FTDR так компания которая обслуживает дома ремонт замены основных компонентов бытовой систем включались сантехники холодильники посудомощная а. Хорошо, то есть это компания, которая что-то вроде коммунальных услуг, да? сфера отличная. Единственное, что компания подобрана не совсем удачно, здесь и дороговато по цене, и по цифрам. Хотя для коммуналки, для коммуналки продажи на уровне, так, долги, ну, долги в коммуналке всегда большие. Так, ликвидности тоже здесь, но ну, рентабельность отрицательная, а, хотя маржа отличная. Но эту компанию можно, в принципе, наверное, даже и оставить, но тоже бы хотелось посмотреть конкурентов. Так, компания ЕНТГ, компания представитель сферы а, полупроводники. А, да, я посмотрел, эта компания занимается различными поставками химич... химикатов для тех, кто производит и чипы, и различные микросхемы, и различного рода собирает что-то вроде небольших приборов, вот, в том числе, скорее всего, наверное, гаджет. Так, долгов достаточно много, ликвидности, но ну, как в технологической компании, в принципе, по цифрам компания неплохая, да, можно ее рассмотреть, но она дороговата. Сейчас, если она стоит 66,60, а справедливая цена у нее три с половиной доллара. Дороговато. И можно посмотреть и другие варианты. Так, следующая компания CTB. А, компания, которая продает различные шины. Так, по цифрам, честно говоря, рост 140% интересен, конечно. Здесь еще есть дивиденды долгов приемлемо рентабельность низкая продажи низкие маржа низкая так и по доходам все красное честно говоря сомнительный такой тоже представитель в портфеле но и надо сказать если сейчас такая история то и поездки сокращаются соответственно и пробег у автомобилей сокращается и мотоциклов и так далее любого транспорта Поэтому покрышки будут менять реже и уверен, что здесь будет, наверное, ну, чуть, чуть меньше прибыли и, думаю, что 140% здесь не получить. Ну, я бы, наверное, заменил за компанию. Так, следующая ПНР компания Компания э, специализированная индустрия машиностроения. А, компания, которая занимается различными водными решениями, очистки бассейнов и так далее. Все, что связано с бассейнами. Компания специализированная, значит у нее узкий профиль. Соответственно, здесь должна быть высокая маржа, рентабельность 18, маржа здесь 36. И продажи эффективность низкая. Для специализированного производства какого-то цифры очень слабые. И эту компанию я бы тоже заменил. Так, ну что мы можем сказать? Из этого портфеля Ну можно оставить, скажем, SPG, банков Америка, а вот эта компания ЕНТГ. На этих трех остановимся, остальные можно заменить. Ну, допустим, скажем, если поискать альтернативу для развлечений, скажем, на будущее то, -то, затариться так, чтобы дальнейший получить доход. К примеру, эта компания, вот здесь картинку я представлю, она занимает, отфильтровав если по баллам, то она занимает какое-то 50 место. Вот, То есть до нее лучше компаний порядка 50. Поэтому тут можно подобрать альтернативу. Уверен, что по каждому из этих представителей тоже можно подобрать альтернативу. Так. Может быть, этот портфель был краткосрочный. И поэтому давайте посмотрим по графику. СПГ. Если покупка была так, дата входа 10 августа. 10 августа. В принципе, здесь возможно. Да, внизу была компания. Так, 10 августа здесь тоже, в принципе, неплохо. Так, тут 10 августа. Хорошо. Так, первые три компании неплохой вход. Четвертая тоже. В принципе, уже так-то высоковато здесь вход банков америка угу. то есть здесь можно в принципе было бы и подождать потому что высоко уже забралась компания так АМВТ. здесь э, практически на хаях тоже страны по крайней мере вход так фтд 10 августа тоже практически на хаях и видно что уже скорее всего идет больше ентг тоже непонятно почему э, на самом верху была куплена компания так здесь тоже на самом верху и здесь здесь скорее всего нужно было что-то покупать и это естественно купили но мы видим что несколько компаний тут реально можно заменить по аналогии с компанией из индустрии развлечений мы видели, что альтернатива есть. Из 50 компаний можно подобрать чуть лучше вариант для портфеля. Ну что ж, вот так быстро мы постарались охарактеризовать портфель. Если появились вопросы, пишите в комментариях. Если нужен такой инструмент фундаментального анализа, то проходите по ссылке внизу и узнать условия получения. Если нужно проанализировать какой-то портфель, то пишите тоже. Это сделаем. Удачных покупок. Отбирайте портфель правильно.